Я рад вас здесь всех видеть. И сначала э, рабочее заявление. Я э, в лекции помог организовать штаб Навального. Пожалуйста, помогайте. Да, спасибо большое Илье Спасибо большое Гантворгу. Помогайте своими пожертвованиями. У нас, как вы знаете, у политиков никаких денег нет. Все это происходит благодаря вам. donate.fbk.ru Алексей Навальный сейчас де-факто... Лидер гражданского общества, интересов наших, он представляет наши интересы, он за это сидит. Давайте ему поможем, кто чем может. Спасибо вам, кто это уже делает. Donate.fbk.ru. Спасибо. Ну и я думаю, можно начинать. Когда я выступал на митинге защиты телеграмма, мне приходилось москвичам объяснять, что... Русский ⁇ это народ европеец». Но Питерцам же это объяснять не надо. Вы сами знаете, что русский ⁇ это народ европейец. Правда же, да? Да. да. да. да. да. Что? А сюда, да. Да. Не нужно. Вот моя лекция называется Урок патриотизма, потому что за последние... 18 лет, на самом деле за последние 30 лет этот термин узурпировала власть, узурпировала номенклатура. И с помощью него, с помощью этой узурпации манипулируют гражданским обществом, чтобы мы все работали против собственных интересов. Используют понятие патриотизма для того, чтобы прививать обществу чуждые идеи, для того, чтобы под идеей патриотизма продавать нам продавать нам идею нищеты, продавать нам идею подчинения государству и власти. Вот это совершенно ложная концепция, концепция, которую государству и номенклатуре помогали продвигать старые либералы, которые открещивались от понятия патриотизма, которые говорили такую абсолютно мерзкую вещь, что патриотизм это последнее прибежище негодяя. Нет. Патриотизм ⁇ это первое прибежище гражданина, потому что если вы не ассоциируете себя со своей страной, если вам наплевать на ее будущее, если вам... это значит, что вам наплевать на собственное будущее, потому что человек ⁇ это не остров, мы все зависим друг от друга, и то, что мы привыкли называть правовым государством, это прямое следствие того, это прямое следствие работы патриотов над тем, чтобы они оказались в... Чтобы, э, чтобы они оказались в стране, которая отстаивает их интересы, которая помогает им развиваться, которая помогает им строить жизнь, свою жизнь таким образом, которая, которая э, помогает им строить жизнь таким образом, который позволяет им быть счастливым. Вот сегодня мы должны вернуть понятие патриотизма себе. Быть патриотом это значит быть гражданином. Если мы будем гражданами, мы будем патриотами, потому что мы будем действовать в своих интересах, мы будем действовать в интересах страны. А теперь я объясню, что это патриотизмом не является. Патриотизмом не является вот вся... Патриотизмом не является вот вся та ересь, которую Дмитрий Киселев вещает по четвертому, первому каналу. По первому каналу вещает, кажется, да? А, да, вся та и по второму. Видите, я телевизор не смотрю, это чреват, я, наверное. А... Патриотизмом не является все то, что вещает Дмитрий Киселев по второму каналу. Патриотизмом не вещает вся та ложь, которую нам рассказывают чиновники и путинские министры. Потому что они не являются патриотами, потому что они не связывают... Свое будущее с будущим нашей страны. Откуда мне это известно? А, мне это, а нам это известно потому, где живут их дети, потому, где хранятся их деньги, потому, где они строят себе дома и особняки. А это все происходит не в России, это все происходит за границей. Вот объясните мне, пожалуйста, может быть, здесь есть хотя бы один человек, который мне может сказать, как это возможно, чтобы дети министры иностранных дел который нам забивал последние 18 лет ложь о том, какое Россия великое государство, как мы противостоим, значит, проклятой американской агрессии, почему у министра, бывшего до, послед... до недавнего времени министра иностранных дел, дочь живет в Соединенных Штатах и практически не говорит на русском языке. Может такой министр иностранных дел представлять интересы своей страны или своего народа? Вот объясните мне, может или нет? Нет! нет. нет. Совершенно верно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, да, его личный э, посланец-гонец. дочка его живет по Франции, пьет дорогой шампанское, абсолютно непо непонятно на какие деньги, очевидно на деньги тоже э, жены Навки, которая является налоговым резидентом США, вот объясните, пожалуйста, этот человек нам что-то рассказывает патриотизм с экрана телевизора, вот может такой человек быть патриотом, он не связывает свое будущее со страной, его жена хранит деньги не в России, Та же самая история происходит с путинскими олигархами, которые получают от страны все, получают преференции лично от Путина, получают преференции от государства, получают э, кредиты, пока у нас повышается пенсионный возраст, повышают э, без, беспроцентные кредиты. Да, и за деньги, вот меня, когда происходила пенсионная реформа, реформа в кавычках, когда происходил пенсионный грабеж, в э, видомостях была совершенно потрясающая. Потрясающий заголовок, где написано Это что в 2016 году происходило, когда мы потеряли накопительную часть пенсии вот сейчас никто не вспоминает, что вообще-то была накопительная часть пенсии когда я об этом рассказываю, рассказываю про пенсионную реформу Что это все еще вторая волна Мне говорят, у нас фонд, на самом деле не фонд У нас все платится из налогов, ребята У нас была накопительная часть пенсии, куда люди на протяжении 30 лет откладывали свои деньги, которые было просто разграблены. И тогда на, на передавице ведомостей появилась совершенно потрясающая заголовок, когда, значит, Путин распределял вот все то, что они награбили во время первого пенсионного грабежа. А, я думаю, вы сейчас его оцените. Он звучал так, что Сечин... «Заинтересовался накоплениями пенсионеров». Звучал заголовок Ведомосел. вот такой вот любознательный, любопытный человек, вот ему стало, заинтересовался он накоплениями пенсионеров. Понимаете, вот интересно ему стало. Им всем очень интересно воровать у нас деньги. Не только деньги, но и воровать наше будущее. Потому что они прекрасно осознают, что вот та ситуация, которая сейчас складывается в стране, и на самом деле в мире, мне очень нравится. Вот то, что я называю номенклатурой в России – на самом деле, существует, конечно, во всем мире, просто не в такой, не в такой, не в такой глобальном масштабе. Да? В Америке это называется establishment, в Европе это их называют евробюрократами, это правящий класс, это люди, которые используют инструменты государственного насилия для того, чтобы гарантировать свое положение наверху социальной иерархии, для того, чтобы гарантировать собственный достаток. В России они просто окончательно оборзели, они ничего не боятся, они привыкли, что мы полностью им подчиняемся и не задаемся вопросом, и даже не пытаемся отстаивать свои права. Вот только сейчас появляются первые раски гражданского общества. Только сейчас мы начинаем осознавать собственные интересы. Это происходит благодаря свободному интернету. Это происходит благодаря обмену информации. И, и тому факту, что впервые за на самом деле за российскую историю у нас появляется то, что можно назвать историей народа, а не государства. Вот когда вы читаете Ключевского, когда вы читаете... А, ну книги по истории, особенно учебник по истории, в школе, когда вы учили, учились, то обратите внимание, что там нет истории народа. Вы не знаете, как именно жил народ при Петре, вы не знаете, как именно жил э, народ при Иване Грозном, вы не знаете, как он жил при Александре, при Николае, но за исключением каких-то очень незначительных деталей. Вы, все, что представляет наша история сегодня, история нашей страны, это история наших деспотов, людей, которые превращали, превращали нашу жизнь в ад. И из-за того, что мы привыкли, да, из-за того, что нам навязали эту выученную беспомощность, мы не задаемся вопросом, что это ненормально. Но это ненормально. И я жил, я несколько лет прожил в Японии, я знаю, что это и стало уже. И, может быть, многие из вас эту пайку слышали, но на меня она действительно произвела очень серьезное впечатление. Я там был знаком с девочкой Юки, и она как-то раз позвала меня к себе домой. И когда я к ней домой пришел, ну, вот я вижу, люди смеются, они уже слышали, это понятно, это, возможно, большинство. Но я ее все равно расскажу, потому что это важно. И она пригласила себе, меня к себе домой, и я смотрю, у нее на заднем дворе какие-то камни стоят, такие, типа, на белизки похожие, Я говорю, что это там за камни у тебя на, на заднем дворе? Она говорит, это типа кладбище семейное. Я говорю, ну ничего себе, а кто там похоронен? Она говорит, да, да это все, мы тут типа с 16 века живем, вот, вот на этой земле, да, мы в пересчете на наши лета Разумеется. И меня это совершенно поразило. Давайте проведем сейчас эксперимент. И в Японии это совершенно нормально. В Японии люди знают историю своей семьи, историю своего народа, а не только историю деспотов своего народа, как вот это происходит в нашем школьном образовании. Давайте проведем эксперимент. Поднимите руки, кто помнит, кто у вас была пробавка или про Ну, на самом деле, лучше чем я боялся, на процентов действует. Да? Да. Что? Половина евреев, да. <свист> <свист> <свист> Может, я просто, я, да. не, я не помню иногда. <свист> Еще процентов 10 — это абсолютно ненормальная ситуация. И я, на самом деле, призываю вас поинтересоваться в истории вашей семьи, потому что только тогда вы поймете историю своей страны и историю того, что с этой страной происходило. Сейчас, когда вы слышите истории про коллективизацию, когда вы слышите истории про ГУЛАГ, когда вы слышите истории про раскулачивание, вам кажется, что это произошло с другими людьми, с кем-то посторонним, потому что вы вообще не знаете истории даже собственной семьи. И именно эта ситуация позволяет государству манипулировать вами, чтобы вы действовали против своих интересов. И именно эта ситуация... Именно эта ситуация создает, прошу прощения за тавтологию ситуация, в которой вы, например, не ассоциируете себя с собственной страной, потому что вас лишили корней, вас превратили вот в то, что совершенно корректно в советское время называли Иванами родства непомнящими. И пока мы остаемся Иванами родства непомнящими, мы не сможем побороться за свою страну, потому что мы не будем ассоциировать себя с ее прошлым, а значит с ее будущим. Помните, вот это известное изречение, да? Кто контролирует прошлое, контролирует настоящее, кто контролирует настоящее, контролирует будущее. Вот нам, для того, чтобы взять ситуацию под контроль, для того, чтобы вернуть Россию себе, нужно для начала вернуть себе историю. Вернуть историю своей семьи. Поэтому я призываю каждого... Это на самом деле очень просто. Вы можете сходить либо в местный ЗАГС, либо в библиотеку и, по, и узнать, кто были ваши родственники, где, где они жили. Ну, в самом простом случае, ну, поговорить там со своей бабкой, которая у вас еще жива, осталась с дедом, с кем-то. Пусть они расскажут, откуда взялась ваша семья. Пусть они расскажут, откуда родом там были ваши родители, кто они такие были. И потом, это следующий шаг, он очень важный. А потом посмотрите, а что в этом месте происходило в 1932 году. Это из местечков, в котором вы были. Коренных петербуржцев, кстати, тут не обольщайтесь, коренных петербуржцев на самом деле не существует. Потому что население Петербурга, как вы хорошо знаете, оно практически полностью было вырезано после революции. И никого вот из тех, кто населял эти красивые дома, не было. Поэтому вы все не коренные петербуржцы и поинтересуйтесь. Потому что то, что сделала советская власть, она сделала очень много. Она для того, чтобы создать Ивана Иванов, родства не непомнящих, она переселила деревню в город, а город в деревню, чтобы у вас вообще никаких корней не осталось, чтобы вы у вас забыли, кем вы являетесь. Так вот, поинтересуйтесь своим родством и поинтересуйтесь, а что было вот в местечке, из которого была ваша прабабка или ваш прадед? Что там произошло в 1932 году? И поинтересовавшись, вы обнаружите, что раскулачивание, что голодомор, про который власть служет, что только на Украине произошел, нет. Голодомор это трагедия всего русского народа, от которого погибло миллионы человек. Вы поймете, что это трагедия не какая-то там абстрактная из а, книги по истории. Это трагедия лично вашей семьи. И когда вы поймете, вы гораздо лучше поймете свое место в России и свое место в истории. Давайте вернем себе хотя бы это, вернем себе свое прошлое, потому что сейчас наше прошлое переписывается. И в какой-то момент мы просто не сможем это узнать, потому что последние люди, которые могут нам дать крупицы вот этой вот информации, они сейчас уходят в прошлое. Я, я успел застать сам своего прадеда. Я думаю, большинство этого не успело сделать. Поэтому поинтересуйтесь. Это очень важно. Без этого никакого гражданского общества не может быть. И именно ситуация оторванности от корней превращает нас в таких вот безродных космополитов, которые в любой момент готовы... Сорваться, забрать свои там чемоданы и ехать в Соединенные Штаты, уехать э, в Европу и забыть Россию как странный что, Вот я не знаю, как вы, например, а я люблю Россию, я чувствую себя русским, я люблю свою историю, историю своего народа, а не историю тиранов. И я надеюсь, что у нас есть потенциал вернуть Россию себе, потому что русские — это умный, красивый, талантливый, способный народ. А нам власть внушает совершенно обратно. Сколько раз мы слышали, да, что... Сколько раз мы слышали, что русские какие-то не такие, что э, у нас какой-то не такой рабский менталитет, что мы не способны к переменам, что у нас, значит, это вот родовая травма, которая обрекает нас на рабство снова и снова и снова. Вот это ложь. Это говорят люди, которых все устраивает, которые не хотят, чтобы менялась страна. И предлогом отсутствия перемен используют нашу недееспособность, используют нашу ущербность. Они лгут, и все, что они говорят, это что нас все устраивает, давайте не будем ничего менять. И мы, гражданское общество, должны требовать обратного, мы должны требовать перемен. И я докажу вам, что русские это нормальные люди. Посмотрите, как много русские добились за границей. Каждый, кто уехал. да. Почему Google, Почему Сергей Брин изобрел Google не в России, а в Соединенных Штатах? Потому что в России его бы задавили. Откуда? Мы это знаем, мы это знаем, по примеру, Паши Дурова. Вот у нас часто смешивают олигархов и бизнесменов, да, это совершенно разные вещи. Олигархи — это люди, которые используют государственные инструменты насилия для того, чтобы нас грабить, для того, чтобы делать нас нищими. Предприниматели, реальные бизнесмены делают нашу жизнь лучше. Мы это знаем на примере Паши Дурова. Посмотрите, каждый из нас ежедневно пользуются плодами его труда, используют ВКонтакте, используют Телеграм, Телеграм, который был изобретен уже не в России, Телеграм, который платит налоги уже не в России, Телеграм, который нанимает людей уже не в России. Почему? Потому что его бизнес отняли, та самая сволочь, которая держит нас в, которая держит нас в этом полурабском состоянии. Это же трагичная история. Подумайте сами. Какой урок... Извлекли из этой истории вот молодые ребята, студенты, которые что-то пытаются делать в России. А они извлекли из этого очень конкретный урок, они правы, что в России делать ничего нельзя. Потому что, во-первых, у тебя ничего не получится, потому что тебе не дадут. А если вопреки всему, вопреки системе, которую построил номенклатуру, у тебя все-таки что-то получится, у тебя это отнимут, как отняли у Паши Дурова, это же позорнейшая история. Парень, сидя у себя в общежитии, в комнатушке, ну, построил. Продукт, который конкурирует сейчас со всеми мировыми социальными сетями, поставил нас на карту мира, является ну, человеком, который сделал нашу жизнь лучше. И что с ним сделали? Его обокрали и выслали из страны, чтобы он никогда больше здесь ничего не создал. И, он в, это, и в России он больше ничего не создаст и будет прав. То же самое случилось с Сергеем Брином. Просто он, он мог. Его семья уехала из Советского Союза. Почему? Потому что здесь не, не было перспектив, не было возможностей. Почему телевизор? Да, все мы знаем Зворыкина. Зворыкин изобрел телевидение. Но почему-то изобрел его тоже не в России. Он изобрел его в Соединенных Штатах. А в России в это время происходило что? А в, это, в России в это время, а, а время происходил голод, голодомор, коллективизация и истребление русского народа. Разумеется, здесь ничего не появится. И эта сволочь, которая превратила нашу страну в этот, в этот вот кошмар, она нам сейчас рассказывает, что это мы, русский народ, какой-то не такой, они нам лгут. Это они какие-то не такие. Это они виноваты в том, что все достижения русских происходят за границей, а не нашей собственной стране, потому что здесь выживать стало практически невозможно. Мы должны это идентифицировать. И этот эксперимент, чтобы снять, оконч... чтобы окончательно снять всякие сомнения, этот эксперимент был проведен на однояйцевых близнецах, на Северной и Южной Корее. Посмотрите. Один народ, одна история, один язык, один этнос. Одно все, какой разный результат за поколение. Это наше с вами доказательство, что Россия может быть свободной, Россия может быть процветающей, а русский народ прекрасный и замечательный. Потому что в скот нашу страну превращает власть, в скот наш народ превращает в государство. И мы должны осознать их как врага. Они постоянно втираются в наше доверие, они постоянно говорят правильные слова, правильные слова, которыми они скрывают. Отсутствие перемен, отсутствие реформ и отсутствие э, и отсутствие перспектив, которыми, как, на которые они обрекают нас. Все. Так, прошу прощения, все, лишь бы ничего не изменить. Мы знаем, что перемены будут. И когда меня спрашивают, э, неужели вы хотите как на Украине? Разумеется, я не хочу как на Украине. У Украины ничего не получилось. Не получилось на Украине не в последнюю очередь потому, что, во-первых, там не было чего? Люстрации! Совершенно верно. На Украине не было иллюстрации. На Украине не сменилось, не сменилась власть, не сменились люди у власти, как они не сменились в России. И вот Путин нам любит рассказывать ложь о том, что смотрите, смотрите, вот у нас в 90-х были какие-то, значит, реформы, какая-то перезагрузка государства, значит, в нулевых, когда сам он к власти пришел, все поменялось, он, значит, альтернатива Ельцина постоянно открещивается от проклятых нулевых, при том, что он сам, сам Путин является. Во-первых, наследником Ельцина и продуктом нулевых. Он обязан, своей властью, он обязан им своей властью, в том числе и советскому времени. В России власть руки не меняла. Откуда мы это знаем? Мы это знаем потому, что если вы поинтересуетесь, а кто у нас сидит на министерских местах сегодня? Удивительным образом все министерские места занимают члены КПСС. Понимаете? Вы понимаете, насколько они обнаглели, насколько наглой стала их ложь? Они нам рассказывают о том, что в России менялась власть, но... Власть не меняла руки, смена власти выглядит иначе. Смена власти выглядит так, как это происходило в Чехии, как это происходило в Словакии, как это происходило в Польше, как это происходило в странах Прибалтики, в странах, где были иллюстрации. И именно там реформы удались, именно там удалось построить национальное государство. Вот это еще одно слово, которое заморало заморала путинская, ельцинская власть. Они говорят, что национальное государство — это плохо. Они это говорят почему? Они это говорят потому, что они не хотят, чтобы вы осознали свой гражданский интерес, чтобы мы не смогли выступать единым целым, как нация. А нация — это неплохое слово. Вы не путайте национализм и нацизм. Это совершенно разные вещи. Вот как власть нами манипулирует? Она в какой-то момент отправляет своих посланцев в гражданское общество, которые на самом деле говорят совершенно правильные вещи. Вот послушаешь Ксюша Собчак, не забыть, кто он такая. все естественно, правильные вещи говорят. Нужна там свобода, <свобода> слова, сменяемость власти, правовое государство. Действительно все это так. Но помимо того, что говорят, нужно слушать, кто говорит и почему он это делает. Потому что когда мы не обращаем на это внимание, мы как раз и подвергаемся влиянию этой лжи. Почему это важно? Вот Когда случилась трагедия в Зимней Вишне, то всплыли интервью Господи Амана Тулеева, которое в 1991 году, когда как раз все это происходило. Аман Тулеев был одним из тех людей, про которых я регулярно рассказываю, что, ребята, вот в 1991 году было повальное сожжение членских партбилетов. Да? То есть люди из номенклатуры, люди из коммунистической партии в 1991 году рвалися на груди рубахи и рассказывали нам сказки о том, значит, как они проклинают советское прошлое и наш вопрос. Людям типа Амана Тулеева в первом году, людям типа Ксюши Собчак сегодня, он должен звучать очень конкретным образом. Ребята, а где вы были раньше? Почему вы об этом начинаете говорить только сейчас? Почему вы не боролись вместе с нами за наши права? А у нас есть люди, которые боролись. Вот действительно, Алексей Навальный борется, блин, уже 10 лет, и он за это пострадал. Он вот сейчас непонятно за что сидит а, в, спецпри... в спецприемнике уже второй, второй месяц. А в этом году отсидел больше практически полгода. Да? Вот за что сидит? Я прошу прощения, что я с темы на тему прыгаю, просто у меня накипел. на самом деле. Я давно не выступал, я только что сам вышел из спецприемника, меня немножко вот это вот а, бурлит внутри. Так вот, за что сидит Алексей Навальный? Вот давайте подумаем. За то, что на митингах Алексея Навального не разбили ни одного окна за все время? За то, что на митингах Алексея Навального не сожгли ни одной машины? За то, что не пострадал ни один полицейский, вопреки тем лживым аэропортам, которые они поют. Вот за это сидит Алексей Навальный. Объясните мне, за что он сидит? За что сидит Денис Михайлов? Мне вообще в голове не укладывается. За правду матку! Совершенно верно! За что сидят все эти люди? За что вместе со мной сидело 70 человек в спецприемнике? Нет ответа. За что Алексею Навальному сейчас э, хотят пришить уголовный срок? За что? Вот я, честно говоря, не понимаю логику власти, потому что вот неужели непонятно, что когда. Да, очень легко разобраться с Навальным, потому что у Навального есть принципы, потому что Навальный действительно европеец, потому что э, он действует в рамках ну, правового поля. Он действует того, даже того ущербного, которое нам досталось от Путинской России. Но он действует в ее рамках. Неужели непонятно, что от Навального избавиться легко? Легко там избавиться от меня, легко избавиться от Дениса Михайлова. Но ведь за, вот, за нами придет кто-то гораздо страшнее, и мы знаем, это уже происходило в нашей истории. Это происходило в 17 году, потому что в революциях, особенно <coughs> в кровавых революциях, всегда виновата власть, потому что именно она доводит ситуацию до точки кипения, когда народ уже не видит другого выхода, кроме как устроить бунт бессмысленный и беспощадный. На самом деле он совершенно осмысленный, потому что терпеть становится не в моготу, а беспощадным он становится, потому что народное терпение не уважается властью. И когда народ скромно и очень вежливо выходит на улицу, требует свои гражданские права, его бьют дубинками, и да, его бьют дубинками год, его бьют дубинками два, но в какой-то момент это рванет. И меня, когда приглашают э э э всякие около кремлевские, не около кремлевские, а на их Москвы. Лучше. Они меня все время обвиняют, что я радикал, что я хочу революции. Нет, на самом деле я совершенно не хочу революции, потому что революции хорошо никогда не заканчиваются. Я имею в виду настоящие революции, вот типа того, что у нас произошло в 17 году. Нет, это самый страшный сценарий, нам нужно осознавать, что это самый страшный сценарий, от него гражданское общество не выиграет. И именно тем, чтобы этот страшный сценарий избежать, и занимаюсь я, и Алексей Навальный, потому что способ избежать этого сценария, это добиться реформ сейчас, добиться реформ мирным путем, чтобы, вот, чтобы вся вот эта вот сволочь, которая сидит наверху, наконец отпустила власть, а мы, окей, так и быть, отпустим ее, потому что для нас принципиально собственная страна, для нас принципиально народ, для нас принципиально прекрасная Россия будущего, а не месть. И я это объясняю, как раз вот объяснял Саша Плющенко недавно, да, что я не хочу мести, то есть я ее хочу, да, я их всех ненавижу, искренне, да, из глубины души. Но страна мне важнее, Россия мне важнее, мне важнее то будущее, которое мы можем построить. И если, если компромиссом на пути к этой прекрасной России будущего будет отпустить... Э, э, путинских там, чиновников куда подальше, чтобы они больше никогда не имели отношения к нашей стране, я готов на этот компромисс пойти. Но рано или поздно этот компромисс исчезнет со стола и останется только революция. И я писал текст на смерть Николая, когда была годовщина недавно, да, я как раз объяснял, что вот в, почему произошла революция 17 года. Революция 17 года произошла из-за череды... Из очереды ошибок, допущенных сначала Александром, потом Николаем, у нас были исторические шансы свернуть с этого кровавого, тяжелого, страшного пути. Да? У нас э, было восстание декабристов, когда можно было либерализовать отношения между аристократией и монархией. Да? Как это произошло во время славной революции в Великобритании. Этого не произошло, э, декабристов сослали в Сибирь. У нас был 905 год когда можно было создать нормальную Думу, да, и этого не произошло, Думу разгоняли, не позволяли принимать решения. У нас был шанс свернуть землю крестьянам, но ну, совершенно очевидно то, что произошло по всему миру, да, свернуть землю крестьянам, и этого не произошло. А что произошло? А произошло. И ради чего Николай и Романовы держались за власть? Вот это же любопытно, ровно. Вот этот же вопрос я хочу задать Путину. Ради чего он держится за власть? Потому что Николай, когда случилась революция, да? Когда вот он затягивал, затягивал гайки, он взял и отрекся от этой своей власти. Просто оставив страну, когда от него требовались решения, когда он мог все еще что-то исправить, он просто отвлекся от власти, потому что он не хотел ответственности. И его братец Михаил сделал то же самое. Это абсолютно безответственные люди, которые измываются над своим народом до тех пор, пока народ не бунтует, пока он терпит, а когда народ начинает бунтовать, они бегут. Вот это характерное поведение нашей власти. И опять же, вот я живу в Японии, и там происходили очень похожие процессы. Там была реставрация Мэджи. Тогда же, когда мы провалили все исторические шансы, когда Романова нас запихнули вот в ту ситуацию, в которую мы попали, император, император Японии понял, что если страна не реформируется, то произойдет, например, ну, то же самое, что произошло в России. И он, я всем здесь рекомендую прочитать историю реставрации Мэджи, просто чтобы знать, а что могло бы быть у нас, а что могло, какие решения могли быть приняты которые бы помогли нам избежать революции 1917 -го года, избежать Красного Террора, избежать вот всего того кошмара, который мы до сих пор сейчас переживаем. Потому что путинский режим — это наследие советского режима. Почему? Потому что в 90-х годах не было иллюстрации. И пока иллюстрации не будет, мы не получим возможность реформировать свою страну. И меня часто спрашивают, а как же... А, меня часто спрашивают, ну вот нельзя же там иллюстрации, коллективная ответственность, как же так? Да, да, действительно коллективная ответственность. А, во-первых, почему, почему, почему иллюстрации важны, почему без них ничего не получится? Потому что, смотрите, а, во-первых, вот за эти 30 лет отрицательного отбора, мне, например, очень сложно поверить, что во власти остались какие-либо приличные люди. И опять же, мы знаем, что это так, откуда, потому что в 2011 году Власть послала к нам гонцов от себя, в лице премьер-министра Путина, бывшего Михаила Касьянова, в лице министра экономики Путина, Кудрина, в лице крестницы Путина, Собчак, в лице путинских депутатов от Справедливой России, это Гудкова и Илья Пономарев. Да? Ну, то есть, ну, полный набор, главный оппозиционный митинг страны, на который выходит все путинское правительство, ну, буквально. Это довольно любопытно было. И они говорили, обратите внимание, снова и снова говорили правильные вещи. Да? Не, не, не прикопаешься, послушаешь там, э, что говорил Кудрин. В общем, правильно все говорил, да. А сейчас главой счетной палаты является, ничего не колышет, все его устраивает. Этих людей устраивает все. Просто в какой-то момент кризисный, когда у нас будет возможность. Вытребовать себе реформы Вытребовать себе иллюстрации Вытребовать себе достойное существование Все эти люди начнут массово переобуваться И мы не должны позволить им этого сделать Потому что если мы позволим это сделать В нашей стране, как на Украине Не изменится вообще ничего И я не хочу, чтобы у нас было как на Украине Ровно потому что на Украине ничего не получилось Возвращаясь к патриотизму Почему я вообще такой вот, а, Разворот сложный был, объясняю Есть причина Почему Путин Uh, и все его правительство так, с такой ненавистью реагирует на любые попытки реформироваться в соседних государств. в у Грузии, вот почему они ненавидят Саакашвили, например. Да? Uh, просто животные ненависть. Если вы увидите, как Путин говорит о Саакашвили, у него прям жилваки так двигаются, и глаза зажигаются, <nodes away> прям вот видно на ну, ненависть настоящая. По очень простой причине, потому что <coughs> при всем моем очень критическом отношении к Саакашвили, он не оправдал свою историческую миссию совершенно, он добился одной потрясающей вещи в государстве Северного Кавказа, в котором история коррупции, традиция коррупции уходит просто на тысячи лет назад, он доказал, что за два президентских срока ее можно победить полностью. И Страна за два срока с последних мест по коррумпированности сдвинулась в первую десятку некоррумпированных стран мира. Вот, он, доказательство, что это может произойти просто, <coughs> что это может произойти буквально за одно поколение. Путин очень не нравятся такие примеры. Потому что когда у наших соседей что-то получается, да, давление на, на нашу страну увеличивается. И когда происходили реформы в Грузии, давление внутри нашей страны тоже увеличилось, увеличилось, что, собственно, и вылилось в частности в события 2011 года. Поэтому, когда на Украине произошла вторая Евромайдан и вторая бархатная революция, в интересах Путина было не позволить стране реформироваться, не допустить там иллюстрации, потому что в таком случае окажется, что хохлы лучше русских, да, русские бы этого не стерпели. Поэтому не стерпели бы и совалили вот этого вот проклятого барина, который заседает в Кремле сейчас. Именно поэтому произошла война, война, которая имела абсолютно разрушительное влияние на российское гражданское общество, и это мой огромный спор с русскими националистами, где я у себя на канале с ними много ругался и с Крыловым, и с Просверниным, кто смотрел, знаете. <свирь> да, это просто очень смешно, потому что они предали интересы русского народа, предали интересы России, а, предали их ради, но ну, я лично не могу понять, ради удовлетворения собственной ненависти, ради удовлетворения каких-то самых низменных своих а, и, интересов и мотивов. Потому да, но я не буду это комментировать, а, но а, власть очень хорошо поняла тогда, что гремучий союз либералов и националистов может творить великие дела. А, и, им нужно было нас расколоть, и они рулили нас войной на Украине, и я надеюсь, что все-таки вот люди, которые считают себя русскими националистами, а, вы все-таки одумаетесь, потому что быть националистом — это не значит Соседи, извините, дубиной или, там, я не знаю, э -э -э, мигами, там, гранатами и так далее. Это вот не значит. Да быть националистом, это значит требовать того, чтобы твой народ был самым процветающим, самым свободным, самым богатым, самым перспективным и самым благополучным. Вот что значит быть националистом. Если вы... В интересы своего народа Приносите в жертву какой-то дебильной войне С соседями, где русских никогда не угнетали Это абсолютная ложь Я не знаю, почему вы на нее повелись Мы все были на Украине Вот у меня бывшая девушка У меня была дача в Крыму Я туда ездил несколько лет подряд Видел, как там живут русские там Русским жилось прекрасно Это вот идея, что русских там ущемляли Абсолютно лживая И под войну на Украине вы продали будущее Собственной страны Зачем вы это сделали? Посмотрите мы и про идеологию русского там, национализма мы можем поспорить как-нибудь в другой раз, но ну вы даже должны ставить интересы народа впереди всего. Зачем вы ставите интересы номенклатуры впереди собственного народа, мне непонятно. Я очень хочу, я очень хочу выиграть вас на сторону оппозиции, хочу, чтобы вы ну, признали собственные ошибки. Я специально не спрашиваю, кто русский националист, обычно стесняются отвечать. Я хочу, чтобы вы вернулись в гражданское общество, чтобы вы осознали, что вас обманули, что вас обманули жестоко, предали русский народ. И ну, за русский народ нужно побороться, потому что, потому что больше этого некому делать. В нашем будущем, в будущем нашей страны, в том, чтобы у нас были перспективы, в том, чтобы мы не ждали, как большинство, я думаю, здесь находящихся ждет, когда умрет же наконец бабушка, чтобы унаследовать ее квартиру, но не наконец, конечно, нет, это неправильно, не наконец, но это вот у большинства людей в России это единственный шанс на собственную площадь. Это ненормальная ситуация, во всех странах иначе нам нужно осознать, что во всех странах иначе эта ситуация создала номенклатура, потому что она жрет просто наше будущее вместо устриц, понимаете? Потому что она на этом зарабатывает, зарабатывает на нашей нищете. И пока мы не заявим о своих правах, пока мы не станем гражданским обществом, пока мы не идентифицируем врага, а я еще раз повторяю, у нас есть враг. Этот враг называется номенклатура, правящий класс, люди, которые используют государственные инструменты насилия для того, чтобы нас грабить и нас порабощать. Вот пока мы его не идентифицируем, пока мы будем грызться между собой, пока мы будем ругаться, там, феминистки будут ругаться с мужиками, мужики будут ругаться с женщинами, левыми, с правыми, все, мы проиграем. Нам нужно идентифицировать врага и понять. Что, государство, что сильное государство вот, в том виде, в котором его продает Путин, не может быть использовано во благо. И я а, опять скажу свою заготовку, которую часто говорю, я думаю, вы ее слышали, а, что вот читали ⁇ Властелин колец ⁇ же там. Да? да. Вот, да. А, вот, а, Толкин очень классно описал идею того, что такое политическая власть. Потому что кольцо всевластия — это как раз и есть та самая политическая власть. Вам кажется, что вы можете использовать его во благо, но на самом деле человек, который попытается им воспользоваться, превр... превратится, во-первых, в слугу, превратится в Назгу, в слугу черного властелина. И там есть очень классный момент «Властелин колец», когда Фродо попадает в, лес, в город лесных эльфов, Встречается там с Галадриэлью, и Галадриэль показывает ему будущее. Что произойдет, если он не сможет вот уничтожить кольцо всевластия, не донесет его до жерла горы Адруин. Да? Ну, Средиземья уничтожена, шир в огне, да, вот страшное будущее. И Фродо, маленький хоббит, в ужасе смотрит на Галадриэль и пытается протянуть ей кольцо. Говорит, ты там великая бессмертная фиска царица, да, ну ты сильнее меня, ты сможешь это сделать. И нам всем хочется найти такого сильного лидера, которому мы отдадим власть, чтобы он все за нас порешал. Вот Фродовым в таком положении находится. И тогда голодырель показывает ему будущее, которое произойдет, если она это кольцо возьмет. И это будущее настолько же страшное, как то, что она показала до этого. Потому что кольцо власти невозможно использовать во благо. Оно всегда возвращается к своему черному властелину. И единственное, что если можно сделать, это его уничтожить, бросить. В жерло горы Редруина. Либертарианцы, я немножко продам уже наши идеологии, да? А либертарианцы это такие хоббиты, которые везут это кольцо, чтобы, блин, наконец от него избавиться. По крайней мере, вот мне нравится думать о либертарианцах именно в таком контексте. Потому что сильное государство значит слабое гражданское общество. Нам нужно, чтобы сильным стало гражданское общество. И что нам Путин продает под видом? сильного государства. Он напомнит под видом сильного государства положить ситуацию, в которой росчерком пира он может отменить губернаторские выборы, в котором роскорком пира он может объявить войну соседнему, <соседнему государству, в котором роскорком пира он может своровать наши пенсионные накопления, в котором росчерком пира он может повысить пенсионный возраст, в котором вся власть находится в руках очень узкой группы людей. Вот что такое сильное государство. Что такое слабое государство? Вот давайте я вам расскажу, почему. Каждый из вас, на самом деле, хочет слабого государства, и вы просто этого не понимаете, потому что вам по телевизору рассказывают обратное. А слабое государство — это то, что существует, например, в Швейцарии, где невозможно протащить закон, не пройдя через огромное количество систем институтов, систем сдержек и противовесов И вот, например, мне очень нравится, как... Вот у нас только что прошла, прошел Кубок мира. Да, футбол. И мы все помним, как он был. Было принято решение проводить его на да. Путин там встретился, выиграли какой-то конкурс, подписали все, Кубок мира. А, то же самое попыталось сделать швейцарское правительство. И, в общем, столкнулось с тем, что ему пришлось провести референдум и спросить, вообще нужно ли это гражданам. И граждане, подавляющее большинство, больше 70%, сказали, что мы вообще не для того, налоги платили, чтобы иностранцев развлекать. И, в общем, Кубок мира, Олимпиада, по поводу Олимпиады была. И Олимпиада в Швейцарии не прошла. Вот что такое слабое государство. Это государство, которое не может принять решение без того, чтобы проконсультироваться с собственным народом. И мы должны требовать именно такой ситуации нам, в наших интересах, чтобы государство было слабое, чтобы гражданское общество было сильным. Если гражданское общество будет сильным, то мы обнаружим внезапно, что мы не ввязываемся в какие-то дебильные войны, что нас не грабят направо и налево, что олигархи не вертят страной, как им, как им нравится, потому что у них не будет инструментов для того, чтобы вертеть страной, как их нет, например, в Швейцарии. А, и Путин нам рассказывает вот эту идею, что нам нужна сильная власть, чтобы удержать все эти народы, все эти, э, э, э, все эти э, народы, все эти... Этносы, все эти культуры, да, значит, в, в, в рамках в границах одной страны, но справедливо совершенно обратное. Потому что чтобы все эти люди не пытались разбежаться, нам нужно дать им достаточно долю а, автономии. Когда я сейчас по, про, за этот год проехался по, по 39 уже городам России с, с лекциями, да, и каждый раз вот, я приезжаю в Сибирь, я сейчас поеду скоро на Дальний Восток, я там рассказываю, слушаю ребят, что они рассказывают. Они рассказывают, что они ненавидят Москву, разумеется. Поэтому Питерцы тоже ненавидят Москву, вот, а они ненавидят Москву, потому что ну, Москва зажимает их свободы еще больше, чем она зажимает свободы наши. Потому что чем дальше ты уходишь от Москвы, тем, тем более безумными становятся законы, тем меньше там правового общества, тем меньше там вообще какой-либо подчиненности со стороны чиновников и со стороны местных бандитов. Потому что Москва далеко, да, даже до СМИ не достучаться порой, что мы, собственно, видим, почему вот это дело про мемы возникло в Алтайском крае. Да потому что Алтайский край — это медвежий угол. Если бы там Мария Матузная не оказалась настолько пассионарной, настолько хорошо не говорила, настолько классно не выглядела и не сообразила вообще все правильно сделать, то мы бы ничего не узнали о том, что происходит. В Алтайском крае там прекрасно бы всех посадили за мемы, потому что нужно статистику закрывать, это обычное дело. Меня часто спрашивают, а почему вдруг вот эти все дела возникли? Да Господи, статистику нужно закрыть и сажать кого-нибудь совершенно все равно. В Москве ты за мему не посадишь, а в Алтайском крае запросто. Но Матузной не дала, теперь они там переживают. Кстати, очень классная. Подписывайтесь на нее. И власть, И по мере того, как она закручивает гайки, Страна начинает трещать по швам, потому что нету сейчас в нашей стране людей, кроме чиновников и людей на зарплате, типа полицейских, там десиловых структур, чьи интересы бы представляла эта власть. Вот ты подойдешь к русскому, спросишь, власть у нас русская? Нет, они скажут не русская, подойдешь там к не знаю, татарину, спросишь, власть в твоих интересах работает? Нет, скажут, не в моих, поедешь в остане, там. вопрос. Нет, я хотел сказать, в чьих преимущественно, я расскажу Чечня. сейчас в чьих Совершенно верно. Я думаю, у нас, чтобы понять, в чьих интересах работает наша власть, нужно в Грозность ездить. Вот тогда да, там нам расскажут, какой Путин замечательный. А больше я вообще не видел людей. Да? Вот чеченцы и полицейские, отличный союз. И власть это понимает. Власть цинична, и она хорошо понимает, на ком она держится. И мы должны понимать, что власть цинична. И держится на этих людях, чтобы, по крайней мере... Вот власть очень хорошо делит а, людей на своих и чужих. Она понимает, кто представляет для нее опасность, кто, пред... кто представляет для нее опору. Мы, гражданское общество, тоже должны в какой-то момент понять, кто представляет для нас опасность, а, кто представляет для нас опору. А, и полицейские такими людьми не являются. И власть это осознает очень хорошо, потому что она подняла пенсионный возраст всем, кроме полицейских. Потому что им нужен аппарат, который будет нас бить дубинками, когда мы выйдем на улицу и будем требовать ну, прекратить грабеж. А это является именно грабежом. Власть окончательно определилась, кто ее сторонники, а кто ее враг. Мы с вами просто кормовая база этой власти. И я не знаю, я не знаю как вам, меня это не устраивает. Я считаю, что мы должны требовать своих прав. Потому что если мы этого не сделаем, ну, рано или поздно... Нашу страну просто превратят в Северную Корею. Ну, либо просто в очередную кровавую баню, да, и семнадцатый год, потому что вот эти вот все настроения, ну, они нагнетаются, и они усугубляются. <как> <как> так, а, и последнее про патриотизм. Пожалуйста, не бойтесь этого слова. Если вы будете от, а, отрекаться от идеи патриотизма, от идеи национального государства, если вы не будете осознавать свой интерес как народа, да, населения России, то вы никогда не объединитесь, чтобы свои интересы и права отстаивать. Нам нужно за них бороться, нам нужно требовать, нам нужно требовать, чтобы с нами считались, и когда у нас будет народная власть, вот тогда уже мы сможем работать в рамках, и тогда мы уже превратимся в нормальное, развитое государство, и мы знаем, что это занимает очень недолгий отрезок времени. Вот это последнее, что я сегодня скажу. Мне часто говорят о... Мне часто говорят, типа, а что вы предлагаете? Как долго, значит, вот будет строиться прекрасная Россия будущего? У меня есть ответ, как долго будет строиться прекрасная Россия будущего. Она будет строиться ровно одно поколение. Это буквально один, буквально там 17 лет. Откуда я это знаю? Вот почему я говорю об этом так уверенно? А я уверен об этом говорю так, да, потому что у нас очень много примеров, как страны менялись за одно единственное поколение. Посмотрите на Сингапур. Да? Банановый лимонный остров, на котором не было вообще ничего, кусок камня в океане, за поколение превратился в богатейшую страну. Посмотрите фотографии из 80-х годов, посмотрите, что там сейчас, это фантастика. Да? И то же самое, за поколение можно меняться как в лучшую сторону, так и в худшую. Вот в 70-х годах Сингапур был в десятке самых 20-х самых бедных стран мира. А в то же время в десятке самых богатых стран мира была какая страна? — Венесуэла. — Венесуэла. Посмотрите, это я не выдумываю, вы прям загублите, если бы у меня был проект, я бы вам показал. В 70-х годах Венесуэла была одной из десятки богатейших стран мира, сам богатый страной Южной Америки. И посмотрите, как Венесуэла изменилась за поколение. А знаете, почему она изменилась? Потому что... Ну, разумеется. Потому что, а, потому что гражданскому обществу промыли мозги и убедили, что с помощью государства можно перераспределять деньги от, от богатых к бедным. Вот это ложь. Пожалуйста, не попадайтесь на эту ложь. Я весь... Вот, вот да. Немножко от, отойду тему, от темы, чуть-чуть расширить лекцию. А, вот, а, леваки продают нам идеи, что с помощью государства можно перераспределять средства от богатых к бедным. Да, и рассказывают нам сказки о том, что вот сейчас значит, государство придет, Справедливость наведет. Но почему-то никогда это не работает. Это не работало в Советском Союзе, это не работало в Камбодже, это не работало на Кубе, это не работало в Северной Корее, это не работало в Китае, это не работало нигде, где пытались провести такой эксперимент. И есть объяснение, почему социализм не работает, он очень простой. Потому что это, это объяснение называется человеческий фактор. Любой человек эгоистичен. Вы не найдете такого святого, который будет действовать вопреки собственных интересов. А все ваше блин, замечательное <свят> перераспределение средств, оно базируется на том, что у вас во власти будут такие люди, которые смогут пользоваться инструментами государственного насилия против своих интересов. Нет этого, никогда не произойдет, они будут перераспределять деньги себе в карман. Что, собственно, и происходило в Советском Союзе, что, собственно, и происходило в Северной Корее, происходит в Северной Корее, Венесуэле и так далее. Вот <свят> И в качестве иллюстрации примера, что это действительно так, я вам скажу, что а, вот сверхбогатые они в Венесуэле никуда не делись Нам рассказывают, что проблема в сверхбогатых вот в сверхбогатых у них такое огромное количество денег Концентрируется, да, что с этим нужно что-то делать Это несправедливо а, а сверхбогатые никуда не делись В Венесуэле семья Чаваса вот, ну, на, на счету точки Чаваса только что на американском Нашли 500 миллионов долларов Она сверхбогатый человек Семья Кастро — это сверхбогатые люди. Посмотрите, в каких дворцах они живут, посмотрите, сколько у них обслуги. Это сверхбогатые люди. Семья Кимов э, в Северной Корее — это сверхбогатые люди. Опять же, посмотрите на дворцы Кимов. Сверхбогатые люди никуда не делись. Они используют инструменты перераспределения средств для того, чтобы грабить бедных, для того, чтобы грабить средний класс, для того, чтобы грабить богатых, и перераспределять это себе в карман. И это происходит неизменно, потому что вы не добьетесь ситуации, то что святых не бывает. Вы не добьетесь ситуации, где во властях оказываются идеальные люди, которые начинают действовать в ваших интересах. Вам нужна такая система, которая не позволяет использовать государственные инструменты таким образом, чтобы перераспределять средства. Потому что как только вы такую систему позволите перераспределяться, все будет в карман номенклатуры. Поэтому социализм не работает. <связать> так, ну, почему я к этому подошел, я, правда, немножко забыл. А, да, с -с -с -с -с -с. и вам нужно осознать свой интерес, вам нужно осознать свой интерес как гражданского общества и защищать свой интерес как гражданского общества. Потому что пока мы раздроблены, мы не добьемся вообще ничего. И нельзя связывать свои чания с будущим, которые нам рисует сильное государство. Потому что сильное государство будет использовано для того, чтобы лишать нас будущего, чтобы лишать нас благосостояния, чтобы держать нас в нищете, а чтобы оставаться на плаву, нам будут выдумывать, вот как это работало в Советском Союзе, как это работало в нацистской Германии, как это работает в путинской России, будут выдумывать врага народа, брать какое-то безвредное меньшинство, может быть национальное меньшинство, это может быть религиозное меньшинство, это может быть сексуальное меньшинство, что угодно, концентрировать вашу ненависть на них, Концентрировать ваше внимание на них, чтобы пока вы отвлекаетесь на то, что вы бьете федерационов, бьете их жидов, там, бьете кого угодно, да вы не отвлек, вы не замечали настоящего врага, который проявил вас друг против друга. вашим враги... врагом, является номенклатура. И я призываю вас становиться патриотами, я призываю вас бороться за свою страну, я призываю вас бороться за свой народ, потому что если вы этого не сделаете, за вас это не сделает никто, потому что только в ваших интересах. Ваша собственная свобода находится только в ваших интересах. И я очень надеюсь, я очень надеюсь, что если даже не после этой лекции, а может быть чуть позже, вы прочитаете какие-то книги, подумаете о том, что я говорю, и осознаете, что за свою страну нужно бороться, нужно становиться гражданами. И я очень рад, что вот здесь собралось такое огромное количество людей. Я всего год езжусь с лекциями. На первую лекцию у меня было 24 человека. Это потрясающе. А сейчас ну, совсем другое дело. И я очень рад, что появляется столько... Людей с активной гражданской позицией, потому что когда вот я начинал, когда начинал Алексей Навальный, мы выходили на митинги, было 300 человек, сейчас все-таки 3-4 тысячи, не бойтесь выходить на улицу, власть сейчас вам внушает, что вот зачем опять вышли на митинг, ничего не добились, сидите лучше дома, нет, мы добиваемся очень много, вот мы добились, что сейчас граждан в России, да, не просто серой массы, а именно граждан в России стало гораздо-гораздо больше, и это мы добивались 10 лет назад, когда мы выходили на митинги 10 лет назад, мы будили в том числе и вас митинги там, стратегия 31, кто помнит кто поставший да? 300 человек выходили просто бодаться с полицией из этих 300 человек и вышел алексей навальный вышел. Вышел там я, вышли все те, кого сегодня вы считаете там лидерами или не считаете, да, Но кого вы знаете, по крайней мере, как людей с активной гражданской позицией. Я очень надеюсь, что вот то, что происходит на улице сегодня, из этого выльется на настоящее всенародное движение, и мы вернем Россию себе, потому что Россия — это наша страна, мы достойный народ. И мы добьемся того, чтобы в нашей стране было жить лучше, чем где-либо еще. И, будут, и не мы будем равняться на какой-то там Запад, который действительно прогнил, и на котором действительно равняться не хочется, а чтобы весь мир равнялся на нас. Мы можем этого добиться, мы этого достойны, нам нужно только осмелеть, нужно только заявить о своих правах, и тогда все у нас получится. Спасибо большое.